Я хочу собрать спецотряд из опаснейших людей планеты, все еще способных на что-то хорошее. Они же злодеи. Именно. Здарова! Вы смотрите Speed обзор на канале Трейлерс ТВ. И сейчас я вам быстренько расскажу о новом фильме, который скоро выйдет. Он называется Отряд самоубийц. В этом фильме соберут всех злодеев в один особый отряд. И они будут нас удивлять чем-то. Также в этом фильме будет присутствовать Джокер в новом образе. Посмотрим, что он из себя представляет. Я причиню тебе боль. Много, много боли. Знаешь, что говорят о психопатах? А?